Почему Оша об этом говорит? Потому что он все время торпедирует идею выбросьте свой ум, откиньте голову и так далее, и так далее. Это чушь. Ваш ум никогда никуда не уйдет. Просто ум, он очень пластичен. Он как ртуть. Меркурий, да? Меркурий, бодх. И он принимает любую форму. В зависимости от того, в каком вы состоянии. Если вы в Раху, то ваш ум похож на сумасшедшую гориллу. Он пляшет там с ветки на ветку, прыгает, он все время в каком-то а ажиотаже. Враж входит. А если вы, допустим, в чандре ваш ум становится таким, что по сравнению с предыдущими качествами его кажется, что его нет. Ум очень легко может имитировать свое отсутствие, и многие на это окупились. Сейчас ум изображает, что его нет. И вы говорите. Я вышел из состояния ума. Я остановил внутренний диалог. Да, вы внутренний диалог остановили, но ум остался. И развлечение осталось. Я не навязываю вам этот взгляд, я говорю так, как я считаю. И еще, это я хорошо понял, работая с психодрамой, и, собственно, это один из слоганов, который в свое время... Марена.. Я не знаю, Морена или его супруга сформулировали, потому что там непонятно, кто на самом деле писал книгу. Вначале чувство, а потом анализ. Так вот, если потом анализа не будет, а будет только чувство, у вас это чувство ничего не останется, вы даже не поймете, что вы чувствовали. Пока вы не назовете что-то словом, этого для вас не существует.